Здравствуйте, с вами канал glenki.ru и это обзор на профессиональное цифровое пианино Kurtzweil Forte. Kurtzweil Forte – профессиональное цифровое пианино с 322 тембрами, полифонии 128 голосов и взвешенной клавиатурой FATAR TP40L со струнным резонансом и функцией после касания. Инструмент имеет 10 уровней чувствительности клавиатуры, 16 дорожек для записи, объем волновой памяти 16 гигабайт и гибко работает синтезом звука системы VAST. На передней панели перед музыкантом расположены, справа, категория тембров, основные режимы. По центру, колесо выбора тембров, кнопки курсора экрана, регулятор яркости экрана, экран и его кнопки управления, кнопки для бана, переключение зон. Слева находятся фейдеры, эквалайзер, компрессор и регулятор громкости. На задней панели расположены вход MIDI-USB, вход под флеш-карту, три входа классических педалей, два control-change педали, аудио-вход мини-джек, два входа и два выхода аудио, MIDI-разъемы и разъем питания. Спереди находится разъем для наушников, а до одним – колеса модуляции и distortion для органа КБ-3, а также кнопки транспонирования и кнопка Variation. В комплект входит одна педаль сустейна. Существует модель Forte 7 с аналогичной клавиатурой, но на 76 клавиш, и разъем для наушников находится на задней панели. Вот и все отличия. Отличный компактный вариант со взвешенной клавиатурой. В обзоре мне поможет Евгений Руденко. Рассмотрим некоторые тембры в режиме программ. орган КБ-3. Режим мульти позволяет сосчитать до четырех тембров и эффектов. Так работают трехполосный эквалайзер и компрессор. Итак, Женя, как тебе пианино? Очень хорошее пианино. Мне очень понравилась его клавиатура. Удобная, взвешенная маточку клавиатура, доступное, понятное, интуитивное управление достаточно, То есть здесь у меня категории, банки, джойстик для перехода по звукам, дисплей цветной с наглядными картинками, на котором я могу сразу увидеть ну не только звуки, но и какие-то параметры, которые я изменяем при помощи вот этих фейдеров с края у нас здесь трехполосный эквалайзер находится и компрессор вот а кроме того очень удобно что выход для наушников находится на передней панели что может быть удобно для домашних занятий вот и в целом и мне очень понравился этот инструмент хотя сам я использую обычные инструменты других марок, э, такой инструмент Курцвайл э, я бы тоже возможно себе приобрел. Спасибо большое, Женя. Это был обзор на цифровое пианино Курцвайл Форте. Подписывайтесь на канал Глинки.ру. Всего доброго!